Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Алла Вишневецкая и сегодня мы с вами поговорим о параде планет в конце марта 2020 года, а также о новых взаимных циклах Марса с другими планетами и как эти все события, которые будут происходить на небе, повлияют на нашу с вами жизнь. Итак, утром 18 марта на небе можно будет увидеть мини-парад планет. А именно Марс будет находиться очень близко по отношению к Юпитеру, Сатурну и Плутону. И в этот же период по этим планетам будет проходить убывающая Луна. Луна в этот период будет находиться в четвертой фазе. Этот парад планет будет проходить в знаке Козерог, который очень активно проявил себя в начале 2020 года. В этом знаке в январе были затмения, было очень важное соединение Сатурна и Плутона. И именно эти события очень сильно повлияли на политику и на то, что происходит в мире в 2020 году. Соответственно, то, что будет происходить в конце марта, во многом будет продолжением тех событий, которые возникли в январе месяце. Но продолжение это будет уже в более видоизмененном контексте. И то, что было, скажем, в Заротыше, то зачем мы только наблюдали, могли, могли предполагать, в конце марта этого года начнет пробиваться наружу. И мы сможем это видеть очень ярко, и мы сможем, в принципе, с этим всем непосредственно столкнуться. Так как с конца марта по середину апреля 2020 года планета Марс будет необычайно активно проявлять себя, то в этот период не исключено, что если посмотреть вот в общем на картину, которая будет в мире происходить, могут быть проявления агрессии, могут быть какие-то массовые протесты, может быть ситуация сопротивлений. Ведь Марс — это, в первую очередь, планета войны. И когда активный Марс, тогда возникает движение, которое направлено на то, чтобы сопротивляться, чтобы протестовать, чтобы быть в оппозиции. И вот именно эти оппозиционные силы будут очень активны в этот период времени, особенно в начале апреля, когда Марс будет делать квадрат к Урану по 10 апреля. Это период очень насыщенный в плане противостояний. И это будет очень яркое время, даже с такими революционными моментами, когда вот будет очень ярко проявлено желание идти против системы и говорить об этом открыто. Если вы сами по себе человек активный, с лидерскими наклонностями, если вы человек деятельный, особенно если вы любите физическую активность, если вы любите много работать, уставать, идти к своей цели, то, скорее всего, в вашей карте Марс очень сильно проявлен. И это значит, что в конце марта, начале апреля в вашей жизни произойдут большие изменения. Многие сферы будут переживать перезапуск, и это будет вести к изменениям в вашей жизни. И, соответственно, это будет период, когда нужно будет искать новые подходы в своей деятельности, в профессиональной реализации, в семейной жизни, зависимо от того, на какие именно сферы Марс влияет в вашей натальной карте. Если же вы наоборот человек чересчур спокойный, который всегда пытается сохранять нейтралитет и не идет на прямые столкновения, то в этот период, в конце марта, в начале апреля, вам нужно быть максимально аккуратными, так как этот период может даже в некотором смысле разрушительно на вас воздействовать. Поэтому вам важно находиться в безопасной для себя среде. Итак, в конце марта, начале апреля 2020 года все планеты будут двигаться вперед. Планета Меркурий, которая отвечает за коммуникацию, передачу информации, будет набирать скорость, будет набирать обороты. Это все будет приводить к тому, что наша жизнь будет очень активной, и мы будем открыты к переменам и к тому, чтобы действовать и то что визуально будет красивой картинкой на небе если это созерцать в телескоп с точки зрения астрологии это будет началом нескольких новых взаимных циклов планеты марса с другими планетами это значит что во многих сферах жизни как я уже сказала у нас будет перезапуск и в это время очень актуальна тема поиска новых форм, форм самовыражения, поиска новых моментов, которые помогут выразить свою активность. Начнется все с 20 марта, когда Марс и Юпитер соединятся в знаке Козерог. И этим они начнут новый взаимный цикл. И это будет первый цикл, который начнется в конце марта. Это соединение даст широту, видение, широкое видение происходящего, это желание экспансии, это желание распространить свое влияние в своей сфере, показать свою экспертность. Это период, когда хочется открывать новые горизонты, когда видно новые возможности, перспективы. И это во многом аспект, который придает идеализм, когда хочется все делать от Души, и когда действительно возникает очень-очень много разных вариантов, как можно выразить себя и как можно выполнить то или иное действие. Ключевые понятия этого соединения — это, безусловно, новые идеи и масштабность. Именно вот такие энергии будут переполнять в этот период. Кстати говоря, в этот же день, 20 числа, наступает очень важный период — астрологический Новый год. Это день весеннего равноденствия. И это очень важный день с точки зрения астрологии, с точки зрения жизненных циклов. В этот период природа, все Живое, будто бы получает огромную дозу энергии для развития, для того, чтобы начинать что-то новое, для того, чтобы внести в Жизнь в какие-то проекты, и это, в целом, очень насыщенное время. Поэтому вдобавок соединение Марса и Юпитера, безусловно, сыграет важную роль. И может быть желание вот прям без передышки что-то делать, и будет переполнять просто ощущение, что вы можете сделать намного больше, и из-за этого э, будет сложно даже остановиться. 22 числа Сатурн перейдет в знак Водолей, и я об этом рассказывала в отдельном видео. Это подробное видео о том, как Сатурн в этом знаке повлияет на каждого из нас. Обязательно переходите, ссылочку я оставлю внизу, не буду повторять. Э, информацию из того ролика. 23 числа Марс соединится с Плутоном, и они тоже начинают свой новый взаимный цикл. Во-первых, это даст пересмотр всех тех моментов, которые вы начали в период с апреля 2018 года. И это будет новый взгляд на то, что происходило два года назад безусловно, Плутон дает глубину понимания причинно-следственных процессов, которые происходят в вашей жизни. Плутон дает уверенность, и Плутон и Марс очень похожи между собой в плане своей активности, поэтому это аспект усиления желаний, и это аспект, когда появляется ощущение, что ничего не страшно, и безусловно, это еще больше даст заряд и даст желание двигаться вперед. 24 марта будет первое новолуние после астрологического Нового года. Это тоже э, очень сильный день, который просто создан для того, чтобы дать вам энергию, э, для того, чтобы вы приложили максимум усилий и начали в своей жизни что-то новое, то, что у вас давным-давно уже созрело, то, что сейчас будет актуальным и наконец завершится этот парад планет соединением марса и сатурна которая произойдет 31 марта это будет день который сможет подытожить все то что произошло вот начиная с 20 марта и этот день сможет принести структуру и вот такое структурное понимание того, что происходит в вашей жизни — это очень хороший аспект именно для планирования, для понимания своих возможностей адекватно, для того, чтобы, в принципе, придать всем действиям приземленность, то есть чтобы действия имели практическую пользу, чтобы они приносили максимальный результат, и чтобы они были соизмеримы, с вашими возможностями. Ну и поскольку Марс и Сатурн тоже начинают свой новый двухгодичный цикл, то данное соединение как минимум поставит перед вами задачу составить план действий на ближайшие два года. То есть для того, чтобы вам быть эффективными в конце марта-начале апреля, вам нужно понимать, как действовать хотя бы ближайшие два года. А если вы сможете спланировать свою жизнь на несколько лет вперед, больше чем на два года это будет вообще замечательно. Ну и как я сказала, с начала апреля по 10 число время достаточно такое напряженное. Будет присутствовать накал страстей в связи с тем, что будет возрастать влияние квадрата Марса к Урану. Но также это будет еще обостряться сильной активизации лилит Вовне, которая тоже любит бушевать, во-первых, усиливать энергии противостояния, во-вторых, усиливать агрессию, какую-то вражду. Поэтому я бы советовала вам в начале апреля не сбиваться с пути. Те цели, которые вы сможете себе выбрать, Наметить В конце марта 2020 года вы должны следовать этим целям и не сбиваться с пути в начале апреля. А также не тратьте свою энергию на какие-то пустые разборки, на выяснения на ровном месте. Это период, когда нужно держать эмоции под контролем. И тогда обстоятельства не смогут вам навредить и препятствовать. Также, безусловно, нужно сохранять уверенность в том, что вы делаете и не сомневаться в своих возможностях. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Как всегда, я очень надеюсь, что оно окажется вам полезным. Не забывайте ставить лайк, а также пишите ваши комментарии, как вы ощущаете себя в это время, какие события происходят в вашей жизни. Мне это очень важно и интересно. До скорых новых встреч. Пока-пока!